Всем привет! Смотрите как получить доступ ПК с телефона, планшета или другого компьютера. Как удаленно управлять компьютером через интернет с телефона или ПК с помощью браузера Google Chrome.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 но если у вас установлен Google Chrome, вы сможете настроить удаленный доступ с помощью браузера и расширения Chrome Remote Desktop. Приложение позволяет использовать удаленный доступ без ограничения по времени и полностью бесплатно. При этом не важно, какая установлена операционная система Windows, OS X или Linux. Везде где можно установить браузер Chrome и расширение для него можно настроить удаленный доступ к ПК с телефона. Перед тем как приступить к установке удаленного рабочего стола Chrome для полноценной работы с данным приложением следует в браузере войти в учетную запись Google. После входа переходим к настройке ПК, которым вы хотите управлять. Для этого откройте браузер и перейдите на страницу удаленного доступа. Здесь в окошке «Настройки удаленного доступа» нажмите по синему значку «Скачать», а затем в следующем окне интернет-магазина Chrome установить Chrome Remote Desktop, установить разрешение. В следующем окне введите имя компьютера и нажмите Далее. На следующем этапе нужно установить пин-код для доступа к этому компьютеру. Код должен состоять как минимум из 6 цифр, еще раз для подтверждения, а затем нажать кнопку Запуск. Вот и все, теперь к этому ПК можно подключиться с телефона или другого ПК. Данный компьютер будет оставаться доступным в любое время когда он включен и на нем запущен браузер Chrome. И если настроить автоматический запуск Chrome при запуске системы, он будет доступен в любое время, когда компьютер не спит. Для того, чтобы соединение не прерывалось, нужно настроить параметрах управления питанием компьютера, чтобы система не переходила в режим сна при отключении дисплея. Когда ваш хост-компьютер настроен для подключения, все что вам нужно сделать для подключения с телефона это скачать и установить приложение Remote Desktop из Play Market или Apple Store. После запуска в окне приложения вы увидите компьютер к которому вы настроили доступ. Просто нажмите по нему и введите пин-код, который ранее установили. Подключение После на экране вашего телефона появится рабочий стол компьютера. После этого вы сможете перемещаться по рабочему столу, просто водя пальцами по экрану смартфона, прокручивать или масштабировать экран. Приложение для Android проведя пальцем вниз от верхнего края экрана, вы откроете панель управления которая позволит вам переключаться в режим трекпада, в котором вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши, нажав одним пальцем или щелкнуть правой кнопкой мыши, нажав двумя пальцами. Открыть клавиатуру для ввода текста. Нажав по трем точкам откроется меню дополнительных функций. Послать сочетание клавиш ctrl alt Delete, подогнать размер рабочего стола под экран телефона и отключиться от компьютера. Для подключения к данному компьютеру с другого ПК откройте браузер Google Chrome и перейдите на сайт удаленного рабочего стола. Вам нужно будет войти в Chrome, используя ту же учетную запись Google, которую вы использовали в хост-системе. Для управления не нужно будет устанавливать дополнительные приложения или расширения. После перехода по ссылке вы увидите ПК, на котором настроен удаленный доступ. Для подключения кликните по нему. И введите пин-код. После ввода кода на экране вы видите рабочий стол удаленного компьютера. Здесь вы также сможете перемещаться по экрану, запускать приложение и так далее. Доступны все функции, как будто вы работаете за данным ПК. Панель сбоку экрана предоставит параметры для настройки отображения и отправки команд. Ctrl Alt Delete или Print Screen. Это также позволит синхронизировать буфер обмена между компьютерами для удобного копирования и вставки текста между ними, осуществлять передачу файлов, нажав загрузить для передачи на удаленный ПК или скачать, чтобы получить на данном устройстве. После чего откроется проводник для выбора файла на одном из ПК. А чтобы отключить удаленное подключение достаточно просто удалить расширение из браузера. Кликните по значку расширений, затем по трем точкам напротив Remote Desktop и удалите из Chrome или удалить приложение в параметрах системы Параметры Приложения. Удалить также можно подключиться ПК другого пользователя к примеру для удаленной помощи по настройке системы или установке или настройке программ. Для такого подключения у пользователя к которому вы хотите подключиться должны быть установлены компоненты Chrome Remote Desktop. Затем ему нужно перейти на страницу удаленного доступа по ссылке или кликну по кнопке расширения Chrome Remote Desktop. В открывшемся окне открыть раздел «Удаленная поддержка» и на данной вкладке нажать «Сгенерировать код» а затем отправить тому, кто будет подключаться к этому ПК. Код действителен в течение 5 минут, за это время вы должны успеть отправить его, а другой пользователь ввести и подключиться. Для этого на другом ПК в браузере на вкладке удаленной поддержки введите код в это поле и нажмите «Подключить». После у пользователя появится сообщение о том, что к его компьютеру осуществляется подключение. Он может его как разрешить, так и запретить, так что без согласия никто не сможет подключиться к вашему ПК. После подключения вы сможете удаленно помочь друзьям или родственникам настроить их ПК. Для завершения сеанса нажмите ⁇ Закрыть доступ ⁇ В заключение можно сказать, что несмотря на некоторые ограниченность по сравнению с аналогичными коммерческими продуктами, удаленный рабочий стол Chrome безопасный, простой настройки и вариант, который работает без боев и ограничений по времени. Если вам нужен только доступ к удаленному рабочему столу без дополнительных функций, это лучший вариант.